Первый – пенообразование. Качественный гель для душа отличается тем, что даже небольшое его количество очень хорошо пенится, что помогает лучше очистить кожу и сделать ее более нежной и гладкой. Нальем равное количество воды в два прозрачных стакана. первом стакан – одну каплю геля для душа другой известной марки. втором добавим – одну каплю геля для душа Fogo. Накроем крышкой и взболтаем стаканы. При легком взболтывании мы можем увидеть, что в втором стакане, куда мы добавили гель для душа fohow, образовалась значительно больше пены. Сейчас добавим в первый стакан еще 4 капли геля для душа другой торговой марки. Накроем крышкой и повторно взболтаем. Мы отчетливо видим, что даже от одной капли геля для душа Foho получилось значительно больше пены, чем от 5 капель геля для душа другой марки. Это говорит о том, что гель для душа FOHO по качеству пенообразования значительно превосходит аналоги. Кроме того, вода в стакане с гелем для душа FOHO по-прежнему осталась чистой и прозрачной, тогда как вода в другом стакане помутнела. Это говорит о том, что гель для душа FOHO состоит из натуральных компонентов, он очень мягкий, легко смывается, не оставляет следов и не раздражает кожу и не загрязняет окружающую среду. Опыт второй. Человек достаточно часто потеет, а под содержит в себе большое количество соли. Качественный гель для душа должен эффективно растворять соль и очищать поры кожи. Возьмем два одинаковых прозрачных стакана и добавим в них по две ложки пищевой соли. В первом стакан добавим немного геля для душа другой известной марки, втором аналогичное количество геля для душа ФОХОУ. Перемешаем в течение нескольких секунд. Мы можем увидеть, что соль в втором стакане уже частично растворилась. Сейчас добавим в стаканы равное количество воды. Полностью перемешаем. Мы можем заметить, что в стакане с гелем для душа ФОХОУ уже не видно кристаллов соли. При этом в другом стакане по-прежнему отчетливо видны нерастворенные кристаллы соли. Этот опыт показывает, что гель для душа ФОХОУ способен быстро растворять соль и эффективно очищать поры кожи. Гель для душа ФОХОУ содержит экстракты кардицепса китайского, плодов жгун корня манье, аспарагуса, мыльного ореха и других природных растительных компонентов. Он глубоко очищает поры и питает кожу, не вызывает раздражений, делает кожу нежной и упругой. Кроме того, он отлично смывается, не оставляет следов, не загрязняет воду и окружающую среду.